Всем привет, у нас сегодня 1 февраля, и давайте пройдемся быстро по нефти, посмотрим то, о чем мы вчера говорили, и торговые возможности, которые представляет рынок на сегодняшний день. Так, вот моя статья вчерашнего дня, о чем мы говорили. Ну, глобальная картина выглядит следующим образом, весь э, год 2018 нефть растет, э, наткнулась на существенное сопротивление, не смогла обновить, то есть не смогла, не смогла снести ни стоплэш-артистов, значит их не так много, то есть не было такого огромного желания, ну и плюс не было забора новых покупателей. А, как вариант, а, о чем это можно говорить, то, что то количество покупателей, которые сейчас есть в рынке, оно достаточно, закрыли закрыли, завершили лимитки, и сейчас спокойно двигается вниз, в принципе, все хорошо, все по плану и сейчас нам стоит ожидать коррекцию коррекция примерно плюс-минус в эту область и дальше уже будем смотреть так и более детально да, то есть о чем я еще говорил стоит обратить на два уровня то есть 64.90 основной да, то есть как раз таки там где мы сейчас находимся 65.38 ну и есть конечно еще, еще уровни но мы по ним, по ним поработаем чуть позже как выглядит сейчас цена цена выглядит следующим образом то есть мы вот уже в принципе видим Big Print. 574 контракта прошло по рынку. Сейчас я бы рекомендовал всем, кто посмотрит это видео, а, реакцию цены. А, если плюс то что цена идет ниже, да, то есть это не подвалкишие объема, а как раз таки ставка да, и вот, ну, Очень на, на данный момент похоже, то есть большая вероятность, что цену потом уведут вниз. То есть уводят вниз, коррекция и движение вниз. То движение, которое мы вчера с вами спрогнозировали, движение вот сюда, возможно коррекция вот отсюда, оно сейчас, сейчас отрабатывает. Вопрос только а, дадут потыни сейчас или нет. Я, я рекомендую вам сейчас не спешить, подождать реакция. С учетом того, что есть определенный перекос по стакану, допускаю, что цены могут а, дотянуть выше. Как вариант, да, то есть у нас сегодня такой коротенький обзор. Я рекомендую дождаться закрытия этой свечи, посмотреть какой будет тест, где закроют, при условии, что закроют цену ниже бигпринта, ну примерно вот в этой области, можно пробовать аккуратно со стопом, ну да, буквально этот стоп можно взять э, долларов 100, со стопом пробовать заходить в продажу вот примерно вот, граду, вот так и отсюда. Если не закроют, если пойдут выше, и это у нас все-таки продавливающий объем то ловите цену в этой, в этой области, как я и написал 6560, 65, 40 это действительно адекватная цена, где стоит ожидать разворота, ну как минимум разворота долларов на 500, вот, глобально я вижу следующим образом, то есть вот такое движение, это на сегодня, то есть в идеале, не знаю, как долго будут платить, но в идеале нам вот эти стопы это как результат ищем покупки ищем продажи от уровня 65 -60, 65 40 обык при условии что это у нас продавляющий объем если продавляющий объем у нас нет это стопы то заходим с ретест либо по рынку уже и ждем глобальную цель в район 60 70 глобальную цель 6270 здесь скроем позиции 6430 в принципе также могут цену остановить и здесь тоже стоит закрыть позиции либо часть позиции и вот эта область она вс ⁇ вероятность 95% 5 затормозит основное движение здесь на стоп то есть в этой области вот она, достаточно обширная здесь могут очень долго платить поэтому как итоговый торговый сигнал покупки от уровня 65 покупки от области 65 60, 65 40 первая цель 64,30 вторая цель область 63 90, 63 30. и крайняя цель глобальная 62 70. вот в принципе все по нефти не забывайте про риск менеджмент и money management торгуйте в систему и не подавайте на провокации рынка Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.